Who's gotta listen to this shit for, anyway? Cause I'm in charge, that's right. Oh, it don't seem like no good kind of reason, to it's Hey, what's that? Hold on in a second. Steamroller! Looks like you mashed some poor fella's dog, Sarge. Это Лестер, маленький тип они так далеко, если... О, черт... Я люблю тебя, Классная, конечно, заставочка. Я, кстати, никогда не видел потому что в первом старике ее просто вырезали, я так подозреваю. Получено новое сообщение. Связь установлена. Магистрат, я получил ваше сообщение. Честно говоря, мне наплевать, что вы думаете о законах конфедерации. Все эти ваши планетки на задворках галактики одинаковы. Ничего святого. Но теперь вы и попляшете. Конец сообщения. Запрошенный вами отчет готов. Чужеродные организмы, идентифицированные как зерги, замечены у 16 станций в пустошах. Конфедерация арестовала все отряды ополчения и продолжает избегать действий против зергов. Три станции уже уничтожены. Никто не выходит на связь, кроме террористической организации «Сыны Кархала». Их представитель ожидает на линии. День добрый, магистрат. Меня зовут Арктур Менгск. И я говорю от лица сынов Кархала. Вам известно, какую пропаганду ведет против нас конфедерация. Но я уверен, вы способны понять, что к чему. Как правило, мы не задерживаемся долго на одном месте. Но объяснить это зергам будет затруднительно. У меня к вам предложение, магистрат. Мы готовы предоставить вашей колонии транспортные корабли для эвакуации выживших. Разумеется, вы понимаете, что моя организация действует без оглядки на законы конфедерации, потому власти и распространяют о нас ложные сведения. Если вы примете нашу помощь, то также окажетесь вне закона, но сможете спасти своих людей. Выбор за вами, магистрат. Конец связи. Тревога. Зерги напали на зону эвакуации. Аварийный маяк сработал в 12.20. Собственно говоря, тот самый Арктурк Менск, если я правильно произнес, который в будущем станет императором, а потом в будущем еще и будет свержен. Кэррибин. Сейчас, собственно говоря, начинает свой... Замечательный путь, если это так можно назвать ну, Давайте начинаем миссию Эй, в бункере пожар! Может пришлешь КСМ, чтоб починил? Да, и байк мой пускай глянет, чтоб два раза не ходить Да, еду Сагов? Так, давайте пока что начинаем Да, я кого-нибудь пристрелю Развивать я нашу принял, оборону Сюда накидаем солдат. Да-да-да. Это правильно. Отремонтируй тогда этот байк. А, так, парниша, иди тогда сюда. Я смотрю, ты себе место не можешь найти. Давайте добывайте ресурсы. Готов к Причем, конечно, было бы неплохо к газку. К газку пока мы просто не можем, потому что у нас недостаточно минералов. Надо больше работать, к... чтобы добывало <кười> <кười> минералы. Да, кстати, тут можно вообще, если захотеть, атаковать самому противников. Но, как понимаете, без подготовленного войска это делать крайне удачно будет. Потому ну, что просто на все потеряю все войска, и у меня обороны пробить к чертям. Значит, сначала мы готовим Готовь. нашу оборону, как всегда. Чтобы Чтоб противники, если вдруг нападут, Но получили по да. своим щам наглым. Так, Вы здесь давайте-ка мы сюда кого-нибудь попехнуть пошли. Steam принял, готов выдвигаться. Стим принял. стимулятор СТИМ. он говорит же стим по-моему так да, ну нет. давайте добывайте Кто так отлично уйдет? всех расстреляли Блин, все к... к... да, зря это я сделал крайне бесполезно сейчас Весь сделал, ну и ладно, в Так, давайте ФСМ дальше добываем. Причем давайте в леспинчика больше начинаем добывать. Увеличиваем добычу. Недостаточно веслен. Так, да, и точно. строим, давайте-ка хранилище. Ага. Ну, можно было здесь, конечно, поставить. Ладно, пускай там будет. Требуются дополнительные хранилища. Недостаточно минералов. Тут хранилище очень долго строятся, поэтому, конечно, следует... Их начинать строить как можно раньше, перед тем, как закончится лимит. Работа выполнена! Что прикажете, Так, давайте, Готов давайте добывать. Ты у нас знаешь, да, что слышно. поставь. Я думаю, можно было бы еще один бункер устроить yeah. здесь. Ага, Недостаточно минералов. Или давай ты знаешь, что это улучшение будет крайне долго идти, поэтому можно было поставить еще один инженерный комплекс. Так, давай ты добывай рез. Не знаю, можно было даже еще один поставить КСМ. Так, не, давайте-ка мы поставим лучше станцию слежения. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, можно было бы еще одно хранилище установить. Потому что лимит на нас растет. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. А хотя нет, подождите. Да, надо броню изучать. Пристройка завершена. Так, да, пристройка завершена. Можем посмотреть, что тут у нас на территории. А на территории хочу сказать, в принципе, ничего особо интересного. Если только наверное, на, их, на их базу прямо не навестись, там, наверное, уже будет очень Чё интересное нужно? войско. Вперёд, так, чувачок сейчас этот у меня умрет отчувствует. Вылечить я его, наверное, никак не смогу. Милитов у меня нет возможности. поменять. Кстати, завод поставить, но правда там, наверное, танков нет возможности нанимать. Только одним стереотипом. Можно исследовать, в принципе, не... Отлично. Так, можно было поставить еще противоракетную оборону. противоракет, противововоздушных для обороны. Еще еще. Ага, тут нельзя ставить. Ха -ха -ха. Так, какие Улучшение завершено. прекрасно. Улучшение здесь я много не могу делать. Давайте еще, может быть, одного рабочего. Семь минуту, Кэп. Исследование завершено. Кто она новенького? Слышу вас хорошо. Недостаточно минералов. Вас понял. Так, да, Кэп? Так, да, Кэп? Кто на новенького? Стим принял. Готов выдвигаться. Я нибудь mm -hmm. Тут их не базы, я смотрю, уже. Что так, нанимаем еще больше. Морпехов. Ристофея, и давайте сейчас будем ставить мини. Мин <coughs> раз, расключаем такую способность. Так, давайте все, работайте ой войска... ой ой ой улучшение взял к работе хм. не, ну, наверное, давайте оставим как есть Что в так, в спину гейзер Интересно, и что мне теперь делать? Да. Есть где-нибудь поблизости ресурсы дополнительные? Да, ну, что-то, я думаю, навряд ли. Ну, что-то Есть. Да, Если да. ни черта нету. Тему понял. Так, ну, давайте нанимаем Поехали. еще. Нужно? Тему понял. Так, поставьте минки. Он, кстати, Я интересно, понял. исполняет свои мины или нет? Чё нужно? Потому что да. если нет, тогда какой смысл таких минок? Ну чё там? Ну точнее, Хэп. смысл какой, а надо их тогда использовать очень аккуратно. Легко. Кто на новенького? Да блин, отвяжись а? уже. это вс? Легко. Там стали да. Идите сюда. Легко. Это все? Нужно? Не, у них да. восполняется не подходу. А хотя не, не да, нифига не восполняется, просто это новые сразу я не не Легко. Так, собираем, давайте войска. Еще создадим один барак. То этого да? маловато будет. Это принял. Готов выдвигаться. Кто на новенького? Требуются дополнительные хранилища. Дополнительные хранилища. Хорошо. ставьте хорошо. Да? Это Я маловато позвонил. войска, надо побольше. еду! Что на этот раз? Стим принял. Че он нужен, это все... Легко... Требуются дополнительные хранилища. Тему понял! А, еду! Тему понял! Тут у нас заход наверх. Да. Ну что там? Нет. Огоньку я понял. Ну, что там? Хэп. Хэп. Кто на этот раз? Да. В нужно? Лена Да, еду. Она новенького? Я его понял! Кто-то новенького? Это все Легко! Кто-то да. Это все. Вс ⁇ нужно! Да, да, атаку Атакуем. Дай. Так, Вальтур еще парочку. Слышу от хорошо. Давайте-ка поставим, может быть, я думаю, еще один бункер. Да. да. можно было бы, наверное. Слышу от хорошо. Довожу. Поехали! Ладно, понял. Ваши войска атаковали. Огоньку? Сейчас забежим. Угу. Привет, Все, здесь оставайтесь. Если можно было бы одну Поехали. башню. Огонько. Работа выполнена. Бегите, бегите, бегите. Естественно. Готов к Естественно. Да. Какие слова он знает? Кто на ты, Кто на этот раз? Огоньку. Завожу. Поехали! Поехали. Это все? Да, еду 10 минут до прибытия кораблей. тут, в принципе, можно даже было бы, на свою кристалл, еще поюзать вражеский. Тему ну, понял! В принципе, да, нам дают такую возможность. Легко. Ха, это все? Кто нановит? Да, еду! жду что, приказаний? превосходно а -а -а! а -а -а! а -а Это все? Понял. Так, давайте еще на нем. Недостаточно минералов. Командир. Чего нужно? Кто она новенького? Огоньку? Хм. Да я кого-нибудь не он не хочет бинить, потому, потому что, видимо, у меня уже были забили войска, которые сдохнули. Надо, предполагаю, из-за этого... Отдать жару. Ч ⁇ нужно? Пригоняться. А, а Это все легко. Ч ⁇ нужно? Спасибо на этот раз. Ну что там? Греб. Ч ⁇ нужно? Даю. Ч ⁇ нужно? Чё ну, там огоньку? нужно? Да, еду. Ваши войска атакуемы. А, это все? Да. Отдать жару? Ну, Не вопрос. Гоня, гоня. Ну чё там? Ну чё там? Чё нужно? Да. Ну чё там? Да, нет. Я ему понял. О, что Ваши войска атакованы. Я думаю, К концу этой миссии скорее зерги будут нуждаться в эвакуации, чем я. Потому что я у них уже там и так базу снес. Ладно, почти с ним. Не получилось мне немножко. Поехали! Да, я много у них поубивал в экономике особо. Давайте ну, еще одну сейчас порцию пошлем, солдат. А это новенького. все жестко, жестко у них сейчас там будет на базе. Огоньку. Да. Это все? Поддать жару? Довожу. Поехали! Ну, поехали, там? поехали! кто ним пламенем. Сэр, Пять минут до прибытия кораблей. Так, можно даже не пребывать, я думаю. Завожу. Все нормально будет. Поехали! Ха, это все? Огоньку? Тему понял. Да, еду. Легко. Поддать жару? Ваши войска атакуют. А, да, нет. Да, это всё? А, да, нет. А я кого-нибудь прицелил? Да. Ну чё там? Я понял. Ваши войска атакуют. А, да, нет. Ваши войска атакованы. Сука, Сука у тут, это да. что то что, войска? Это все? Да? Да, ваши войска атакованы. Да? Это все? ну я почти доломал огоньку не вопрос слушаю тебя ну, тут я оставлю войска по-моему сюда будет самый главный сейчас удар устроил поехали кто что это за тюрьму легко гори синим пламенем я упонял гори синим пламенем зажм не вопрос. Огоньку? Ха. Это все? Чего нужно? Да? Че нужно? Да я кого-нибудь пристрелю. Завожу! Поехали! Поддать жару? За что? прибытия кораблей. Да. да, нет. Ну все. Зерния идет, он больше не может понимать. Там стало найти здание только гидры и вообще жестко да. будет у него. Поддать жару? Не ну и все, блин, у него базы нету, он больше не может нанимать и от человека. Пристегнитесь, парни. Да зачем отсюда улетать? Мы уже все очистили хоть. Жестко.